Спасибо за фраг бро и это э, видос про подарочные коробки со всякими рюгерами. Вот, ножами хапеш. И также тут еще на некоторых аккаунтах будут эти карточки. Карточки на какой-то там Ремингс на 870 кастом, что ли. Вот. Это акция за трату кредитов была. Вот. И на каждый аккаунт надавали, соответственно, коробочек. Всяких разных. Вот, собственно, сейчас мы их все искрутим Так, пошли крутить на втором аккаунте. Ну, если хотя бы на одном аккаунте упадет рюгер, это уже будет успех, потому что всего по 5 коробок, шансы, но, как бы, никакие, на самом деле. Это в сумме будет всего 40 коробок с рюгером. Аддон в среднем падает там... О, карта черного рынка, нифига. На это говно даже есть карта черного рынка, серьезно. Интересно, сколько она стоит Так вот, что говорил А дон в среднем, но ну, обычно там со 100-140 Платят, как бы, это норма Ебать, какую-то хуйню За тысячу кредов покупать Вот прикол Так, собственно Это третий аккаунт Тут хопиши пошли первым номером За место рюгера Наверное, очень выпасть хотят. Карта черного рынка опять. Смотрим люгеры. Хуй Ой, скипнул одну коробку. Так, упал, не упал. В той коробке. Не. Не упал. А он что, на время не падает, что ли? тут не дропнулся просто. Наверное, тут не дропнулся. Так, очередной твинкачок. Ну где-то же рюгер должен напасть, по идее. Нет? Нигде. Хотя, с другой стороны, как я уже говорил, да, 40 коробок это или мало. Но тем не менее. Так, хапиш, мы парочку скипнули случайно. Не упал. Так, очередной аккаунт. А опять у нас Рюгер. Он работает. Сейчас О, прикольно выпал хоппиш uh, фороун. Уже не зря крутили. Следующий аккаунт сейчас будет. Бы... Так, сейчас у нас очень везучий аккаунт. С пяти коробок, конечно, шансы не, не очень большие. Точнее, совсем мизерные. Но, тем не менее... Так, теперь хопиши. Кстати, на хопиши, очевидно, шанс выше, потому что один хопиш навсегда уже выпал, и выпало две карты черного рынка на хопишь. А с рюгером там вообще все глухо. не карты, ни навсегда. Так, тоже очень везучий аккаунт. Тут сначала хопишь идут. Так, последняя коробка с Хоппишем не упал. Рюгерсон. О, карта, первая карта с Рюгером. Так, тысяча э -э -э, кредитов, да? Ну, хуй знает, тысяча кредитов на Рюгер. Сколько он вообще в магазине стоит? 1500 по-моему, Так где-то братан, Ruger, where are you? А. а уже приобретено, стоп, а как это, или он типа из-за карты, так говорит уже приобретено, потому его вроде нет, no, нету Рюгера, но нету, это баг такой. Короче, тысяча кредов. Ну, тут, в принципе, максим 9 есть, так что... Но Рюгер не прямо так настолько лучше, чтобы тысячу кредов на него тратить. Если есть, есть что, его можно купить просто в магазине за 1500. В любой момент. Последний аккаунт. Надеюсь, хотя бы тут у нас Рюгер упадет. Последняя коробка фига ну давай-то чтобы было два, там и тут, не походу ходу все, угу, почасть купали, на этом все, ставьте лайки, всем пока.